Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня такое дождливое майское утро. Вы видите, куча машин стоит. Это у нас Степадаровское водохранилище. Идет дождь. Но сегодня, друзья, очень интересное событие проходят у нас в Одесской области. Все, панат Одесской области по фидерной ловле. Посмотрите, друзья. Пошла уже жеребьевка участников. Смотрите, сколько их много. Идущим ни им нипочем. Очень много участников э, не только с Одессы, но и о, Одесской области, и э, ближнего и дальнего зарубежья. Поучаствует, да? Нравится? Очень. А можно возле меня стоять без стульта, а? Да, можно, без проблем. Все, денег много? Нет, вообще бесплатно. Вау, ес! Здрасте. вас любят. Да? О, это хорошо. Не бывает плохой погоды. Бывает плохо экипированный рыбак. И вот по таким зонтиком ничего не страшно. Тем более он со шторкой есть. И ссылочку на него я оставлю в описании к этому видео. Виталий, подскажите, как вы сегодня планируете выиграть чемпионат? Смотрите, получается, что запахи мы не прикормками делаем в основном, а ароматизатор. Ага. Вот. Поэтому говорить о том, что какой запах прикормка имеет, ну, можно, конечно же. Сказать, ванильно, молочно, кислый или еще какой то Ну, это такое вот. Главное, чтобы рыбе нравилось. Мы тренировались, испытали некоторые составы. Поэтому ага. Думаю, что будет работать. Будет. На карася, да? Ну, а можно, конечно, на уклейку поставить, сделать ставку. Но я думаю, что далеко на ней не уйдешь. Основная рыба – это карась. Говорю, при всех зрителях канала все для клёво!» Я болею за вас. Спасибо. Почему? Потому что в прошлый раз, когда вы участвовали в «Фишдриме», я видел эту э, бойню, которую вы устроили вместе со своим соперником, и реально, реально, если бы он не был таким супер-мега-эффективным там рыбаком, то вы точно бы победили. Сейчас попробую, попробую обыграть, а что делать? Ну все, вы уже решили на что ловить? Темная прикормка, так же как и на плотву, так же и на карася, я здесь пробовал уже все время, только темная. Короче, немножко милаться, и все. Ну, короче, чем. будете ловить карася, да? Да, да. На основу карася. По прикормке. Что за прикормка? Физдрим. Физдрим, Физдрим а дрим, клубная, черная, супер black и, по-моему, там универсал две пачки. Понял. Затемнил, так, я думаю, здесь будет достаточно. Ё-моё, какие люди без охраны. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вы опять приехали в, в Одессу? Не опять, а снова. Здравствуйте. Ох, о. Лопадату Моисей. Моисей, да, да. да И да. Лаур Дмитрий, друзья. Да, да. Вот они. Вот они, герои молдавского э, фидерного спорта. Да? Да. И что, сегодня опять решили попробовать удачу? Да. Понятно. На что будете сделать ставку? Что за прикормка? Ну, карася да. будете ловить? Карася. Фишдрим. Фишдрим, да? Да, карася, кара кара ага. да. Прекрасно. Четыре. Ага. Друзья, видите, как ставятся тычки такие на дальности 3 метра друг от друга. И так измеряется дальность. 7,3,21 и полтора половиной метра. Так, друзья, давайте познакомимся с еще одним участником. Здравствуйте! Здравствуйте еще раз. Расскажите, кто вы и на что пытаетесь сегодня поймать. Да, у меня Роман, да. город Одесса, на да. Фиш-дрим? Фиш да. А что за фидрим, какой? Карп-карась. Карп-карась, да? Все просто. Прекрасно, шикарно. Хорошо, друзья, вы видите, народ ловит на фиш-дрим. Конечно, может быть, конечно, не обманывают. Кто его знает, Может Очевидная они. Правда, абсолютно, нечего даже. Вот... Да, ну ладно, верю. Он все врет. О, здравствуйте. Привет. Привет. А вы на что ловите? На фидер. <смех> На фидер. Не, а что за, при... что за прикормка? А -а -а, черная ВДЕ. Черная, да? <смех> а запах? Вкус? Не, не знаю. Она вся одинаково пахнет. Да. Здрасте. Здрасте. Доставься, Денис пожалуйста. Давыдов Одесса. Ага. Так. Ловен, а в основном профи. Ага. Ника, ваниль, э фидер, траппер есть. Есть еще секретные ингредиенты ага. с чесночком. Ага. Вот. Ну это будем экспериментировать, тут предсказуемо. Вчера говорят, чеснок работал, неделю назад он молчал. Вот. Ну и еще там всякие добавочки. Понятно. Вкусняшки. Так, рассказывайте. Значит, Вы, сегодня... Вы, сегодня... Пока. Вы сегодня собираетесь пока. побеждать? Эх, желание, конечно же, есть. Есть, да? Конечно. <laughs> Но на а что. Время, а время все покажет. Да? На что собираетесь ловить? Опаруч червь. Опара червь, а прикормка? Прикормка, пиздрим. Какая? Прикормка, карп, карась. Ага, физдрип каркас, да? Да, да. карб карась идти у этого серия. И вы тренировались, и что она нормально показала? Ну, я позавчера здесь был. В принципе, карась плевал такими с провалами. То плюет, то замолкает, то плюет, то замолкает. Ну, Говорят, клюет, что там на чеснок хорошо ловят. Не, Не знаю, чеснок я пробовал что-то. Вы одну прикормку Никак. замешали? Да, да, я один вид прикормки замешал. Буду, буду на нее пробовать ловить. Александр, скажите, пожалуйста, на что планируете сегодня ловить? Цвет, вкус, запах. Ну, запах как бы сладенький, потому что карась, основная рыба целевая, ага. как бы, ну, прикормка такая, скажем так, э... и не светлая, и не темная, такой, как бы, средний, такой болотный цвет у меня ага. получился. Казадин, здрасте. Расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? У -у -у. Ужас. Ужас? Происходит кошмар. Что такое? Льет дождь. Ну, так, дождь... Рыба это... нестабильная. Не знаю, что получится, но что-то получится. Ну, друзья, просто нужно быть, просто быть маньяком, честно да, говоря. Чтобы, чтобы сегодня приехать на рыбалку, нужно быть маньяком. Посмотрите, сколько маньяков. Ну, турнир этот рейтинговый проходит под эгидой Федерации Рыбового Спорта, точнее, на сегодняшний день уже Одесской Федерации Рыбового Спорта. Первый этап чемпионата Одесской области, второй этап чемпионата и Кубок. На основании этих трех турниров составляется состав сборной области, которая едет на чемпионаты Кубок Украины. Участвует у нас 42 человека сейчас. Приехали ребята из Кишинева есть, из Тирасполя, из Николаева вот сидит тоже товарищ Сережа, Одесситы. Ну, в принципе, к нам ездят ребята из соседних регионов, их нормально подтягивается. А наши ездят в другие регионы? Да, и мы ездим, я езжу в Украине много, и в Южноукраинске, и в, Южно и, в Николаев, и в Херсон, и Кубок чемпионат Украины, как бы там бывает, и в прошлом году, и в Харьков ездил. И в Киев, в Украину то есть много где ездим. Ну, Но это нормально, надо ездить по разным водоемам, невозможно ловить на одном водоеме и считать, что ты хороший, хороший. рыбак. Надо разбираться везде. Если разбираешься везде, это немножко уже становится другой уровень. Когда ловишь на одном водоеме и там выигрываешь даже всех, это вообще не показатель. Стараться надо выигрывать везде, вот когда ты везде всех выигрываешь или как минимум где-то рядом, близко, первые там пятерки, десятки. Это лучше, чем один раз выиграть или два раза, за третий раз занять последнее место должна быть какая-то стабильность но сегодня у нас будет на самом деле я в расстроенных чувствах потому что я понимаю что он ждет будет очень сложно если еще подует ветерок водоем без течения тут ветровое течение подует ветер рыба начнет перемещаться и просто будет очень высока вероятность парка секторов причем дело не в том что там лево право край а просто куда зайдет рыба, потому что вчера были ситуации что один человек ловил там 10 килограмм а другой человек 2 килограмма хотя в целом хорошие спортсмены обои то есть ну будет сложно но как-то будет вариантов нет ловить надо так что будем Все, пробовать понятно. откуда приехали э -э, из одессы, из одессы да? Да, вот. как вас зовут Меня зовут максим Максим, очень приятно расскажите Я... пожалуйста на, как, на какую прикормку сегодня будем ловить э -э, сегодня у меня смесь прикормок э -э -э, не буду рекламировать да. производителя но это смесь прикормок такая достаточно липкая тяжелая прикормка несмотря на то что Лов сегодня на стоячей воде, вот, но пытаюсь отсечь мелкую рыбу, уклейку, да, чтобы поставить карася. А поэтому прикормка достаточно да, тяжелая, липкая, увлажненная, ароматизированная. Угу. А запах? Запах это ваниль, смесь такого сладкого ванильного вкуса и запах. Редальцы из Николаева. А, с Николаева, да? О! И вот такой дождь. Все-таки все равно решились приехать. Не, ну прогноз, конечно, видели, но это же соревнования ну, нереально не, не отменить. Да, потому что ну плотный график, по спортсменов. И одно соревнование сместить, это уже все это можно вытащить. Понятно. Так что вот так. Хорошо, расскажите, пожалуйста, на купе кого планируете сегодня ловить. Ну, я фиш дрим замешал. А что за фишдрим Карп, харас и суперблад. Расслав, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, ну что сегодня планируете? Как вы планируете сегодня выигрывать всех этих чемпионов? Ой, я даже не знаю. Будем ловить. Ловить быстро будем. Быстро ловить, да? да. То есть. Будем ну... много парыша одевать и много его туда в воду бросать. Ага. Будем с животиной сегодня работает. Понятно. А что за прикормка? По вкусу цвету запаху. Пряности разных много. Пряности, да? Пряности, да. А цвет? Зеленоватый такой, зеленоватый такой, да? Зеленоватый. Болотный. Вот, совершенно верно. Как гной здесь? Угу. Серёжа, ты что ли? Да. О, привет, привет. Да, здравствуйте, здравствуйте. Так, рассказывай давай. Ты еще не женился? Нет, ещё нет. Как нет? Подожди. Ещё не ты, успел. Уже, ты уже должен был уже жениться. Там... Ну, пока соревнования надо, чтобы прошли. А, после соревнований. Я тебя понял. Ладно. Хорошо. Так, ну рассказывай, ты сегодня собираешься выигрывать или нет? Ну, я, собственно, за этим приехал, а там посмотрим, как повезет. Да? Мы будем стараться. Сережка, расскажи мне, пожалуйста, Что? на какую прикормку ты собираешься сегодня ловить? Фишбрим, карп, карась и там какая-то была карп-карась с чесноком еще. Короче, с добавлением чеснока. Карп, да, карась и чеснок, чеснока, да? да? Понятно. А насадка, еще наживка? Добавил, вот червяк, опарыш. Ну, опарыш белый, красный. И еще добавил пшена. А. Варенова. Пшина. Может крупная фракция будет больше сдерживать. Карася, да? Ну да, удерживать рыбу крупную на Добрый день. О, О, Коля, привет! Привет, дорогой. Здравствуйте. Так, а ты сегодня тоже решил вы, выиграть всех чемпионов, да? Да, выиграть, как выиграть, посмотреть, поучиться еще разочек. Что как ловится в. Большой конкуренции, потому что это совсем другая рыбалка, чем фиш -дрем. Вы на соревнования приходите и задаете такие вопросы. Но я же никому не расскажу. Конечно, я тоже. Я расскажу. Ну, хотя бы вкус, цвет, запах хотя бы. Я не поленюсь. Друзья, карамель. Карамель. Запах карамели. Цвет такой темно-сероватый. Это Виктор Даниленко, вы его все помните. Практический чемпион. Скажи, пожалуйста, ведь как ты сегодня планируешь выиграть всех чемпионов? А не планирую, нет. Не планируешь? А? Нет. Карася как бы Смотри, ставить. Как да много-много. Как ты планируешь себя красавчиво? Я бы сказал, но не на камеру. Скажите, пожалуйста, вы же сегодня собираетесь ставать чемпионом одескую области? Все стараются. Все стараются. Да. Но вы в большей у степени. Нас 40 это нет. У нас как минимум 43 первых места. 43? Да, одно последнее. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, какую прикормку вы будете сегодня использовать? Я люблю прикормкой, профи. А, а вкус, цвет и запах какой там? Клубненький. Клубника. А, вы в прошлый раз тоже клубники ну, ловили? Слушайте, и, и в этот раз Слушайте, Точно. На тренировках клубника была. И как? Клубника работает нормально? Посмотрим. Работ... А, ну, на тренировке нормально? Ну, посмотрим по результатам. Друзья, начинается закорм точек лова. Добрый день. Эх, не успел я с вами пообщаться. Антон, сегодня какую прикормку будете использовать? Пока светлую начинаю, но темная он в засаде лежит. Светло, светлая, сладкая или пряная? Карп-карась. Карп-карась. Без всяких там добавок, без ничего. Что, ликвиды не добавляли? Нет, мотылька чуть-чуть у -чуть, вот, червячка. Все натурально, все натурально. Хотелось бы узнать, на что ловите, какую прикормку. Пока вот так ловим на червячка. На червячка. А прикормка какая? Прикормка зелененькая. Зелененькая, а с запахом чего? Миндаля, наверное. Миндаля? Не Даже так? Запах. Ух ты! Интересно. И как она вчера. Ну, вчера показала, работала. Работала, да? Да. За 5 часов что вы там... сколько помогает? Мы вчера не полную тренировку были, мы с кишневой ехали. А, Далеко, с Кишинева, конечно, да? Да. Угу. Не успели чуть. Но ловила рыбу. Все, начало, друзья чемпионата стартдан здравствуйте подписчики канала «Всё для Льва. Меня зовут Виталий буденюк я администратор вайбер группы Рыбалка в Одессе области. Хочу вас познакомить еще с одним администратором этой же группы Владимир Гурак. Подписчикам привет вашим Александр. Владимир у нас занимается карфишингом, поэтому если есть какие-то вопросы касательно. И карповых сессий, и участие в соревнованиях вы можете в группе задать ему по этому поводу вопросы. Поэтому следите за... Я думаю, Александр вам покажет много чего интересного с этих стороны Потому что по поводу водоема очень много споров. Кому-то удается отловиться, кому-то не удается отловиться. Сейчас мы проверим, сделаем срез, так сказать, количество рыбы. Друзья, дождь идет, а народ ловит. Максим Патлечик, да? Ага. И, Простислав поймал карася. Опарыш. А Вот такой красавец. небольшой отводик под кормушку там буквально 3-4 сантиметра отводик под поводок и сам поводок примерно там не только 60 сантиметров небольшой то есть не длинный Видите, заброс, есть карась, смотрите, как все быстро делается. Попробуем зайти с другой стороны, посмотреть. Естественно, в сектор мы заходить не будем. Рыбаки народ такой. Показывать ничего не хочет. Надеюсь, потом мы спросим да, поводок около 60 сантиметров. он бежит сверху. Смотрите, сколько рыб поймал? раз не успевает даже опомниться, как уже в садке. Хорошая, значит, прикормка. Угадал спортсмен с прикормкой, у него все получается. Плюс край сектора, конечно, дает этот фарт. Вот, любители пришли на пополовок ловить вот так кора за карасем красавчик при том, что у всех одинаковые снасти. Инлайн, я имею в виду. Плюс-минус дальний заброс одинаковый. Ну, я так понимаю, что решающий все-таки это прикормка. Смотрите, как быстро. Ага, мимо. Холостая. На а я пошел на дальнюю дистанцию. Да? Скажите пожалуйста, каково быть с женой рыбака? Очень даже хорошо. Да? Это здорово, конечно. Да. Как всегда на природе, в свежем воздухе. Это да. Замечательно. Вместе, да? Конечно, только так. А так а получается всегда. Всем так, что... советую. Да? Конечно. А так это получается, здорово. что некоторые девчата, вот он уезжает на субботу, в воскресенье его нет, там. Ну, а так. я одна дома. Ну так это она сама себе придумала проблему. Да? А зачем она остается одна дома? Правильно, то есть надо садиться вместе с мужем и ехать. Правильно, нужно разделять. Все правильно? Конечно. Вот, друзья, маленький рецепт семейного счастья. Да, только так. От канала все для клевого. Все. Друзья, остается одна минута для окончания первого тура чемпионата Одесской области по фидерной ловле. И скажу, что под конец начало у всех ловиться, все оживились. Все вытаскивают бегом-бегом, то есть рыбу поставили на темп и хорошо ловят. Особенно хорошо ловят те, кто ловят с дальней дистанции, то есть оттуда от 30 плюс. Ну, осталось только взвесить уловы и определить победителей. Четыре, двести, 375 Тердей. Триста Так, лаборатор мой так, восемь. Четыреста Александр. Твоя видна здесь была. Александр. 95 Ближе так, стань чтобы и с весами ты был. Вишневский, а Радислав. 3455. Как я 6 6515. 6515 миллионов, Стас. Владимир, да? Да, да. 2620. 2620. Не последний? Нет, там есть 0,7 Цвет Сергей, 3 килограмма 10 грамм. Так, Серёг, вот всё. 14 530. Иваницкий Виталий, 14 530. Подскажите, какой у вас вес? 7900, по-моему. 7900. Да, а Дима, ждем. у вас? 7 400, Ну, как вы добились таких успехов, что да лучше в зоне? Пока еще нет ну, лучше, завтра, за, за тур, за тур. Будет. Лучший в зоне. Ну, тренировки тренировались в разных местах. Пробовали разные прикормки, наживки, тактики и так далее. То есть, обсуждали. Плюс у нас еще одна команда, наши друзья. Отлично. То есть, мы четыром выезжали, там обсуждали. Чем больше людей объединяется, тем легче разобраться. Скажем так. Одни ловят на одно, другие ну, на одно. Везение, да. конечно, тоже какое-то есть. И потому что, ну, бывает, там, начинаешь ловить, сразу все пошло не так и посыпалось. Вот, а бывает, что пошло, там, гладко более-менее. Ну, первые пару часов вообще было тяжело. Да, он первый, он вниз взял в своем. Ага. Сколько у тебя вес? Иваницкий будет тебя ругать сильно. Так Иваницкий с ним в одной команде, да. Так, так он видите? там первое место 14 и... Я... Да, и... так у Иваницкого 14 у этого 7. Так ну... Так, так никто же, делал. больше ж никто не сделал. Какая разница? Они что, одну одной прикормкой? 4340. Так, семейшин Дмитрий. взял? кого его? Кого? Удок в Александр Кученко, 5,130. Роман. 3,870. 3,870. 2,210. 2,210. Я думал килограмма-полтора максимум будет. Антон. Прокомментируйте ситуацию. Сколько у вас? Какой вес рыбы сегодня? У меня 5,720. Но досадная история. У меня где-то порвался садок и 4 карася ушло. Я увидел, когда вытаскивал, как один уплывал. Но пересчитал только, что 4 штуки нет. Не знаю где. Я что-то смотрел, не могу найти. Но такой хороший карась ушел. Поэтому дырка где-то серьезно. Поленился, не посмотрел. Перед началом вот, соревнования? Ну да, надо проверять всегда садки. Ну, понятно. Ну, а как вообще по сегодняшнему дню? Ну, ничего менять завтра не буду особо. Последние там полтора-два часа все ловили хорошо. Я думаю, что просто рыба подошла. До этого было плохо у всех. Обычно, зачастую, во второй день намного выше, чем первый. Поэтому завтра, я думаю, веса будет больше. Друзья, вот так закончился первый день чемпионата в детской области по фидерной ловле. Вот, завтра второй день. Завтра, скорее всего, уловы будут больше потому как народ понял, на что ловить, как ловить. Это, во-первых. Во-вторых, столько прикормки было выброшено на сегодняшний день. Я думаю, что вся рыба, которая есть в этом водохранилище, подойдет сюда кормиться. А Поэтому уверен в том, что завтрашние результаты будут намного лучше. Но это мы будем смотреть завтра. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все для клево. Ну, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.